Всем привет, ребята! Вы на канале Нюта-Нюта. И сегодня я вам расскажу, как делать карту желаний из обычного картона. Он у меня, правда, чуть поднялся. Ну, чуть-чуть совсем. Но я думаю, подойдет. В общем, берем самый выровненный картон. Еще на... вам понадобится, скорее всего, составляющая такого пенальчика. В общем. Ну, не все, конечно. Возможно, коннектор вам не понадобится, но... Мы будем писать желание, и вы можете там что-то не так написать, возможно, понадобиться. Если у вас нету столько всего нужного, вам может пригодиться только линейка, обычный простой карандашик и ручка. Но кроме вот этого, вот разных ручек, вот этого всего, вы можете использовать наклейки. Но у меня их сейчас нету, поэтому я буду без них. Также можно использовать вырезки из разных журналов. Это будет тоже очень красиво. И сейчас мы вот это вот будем делать. Я уберу постилку, чтобы... Ну, в общем, она такая вот. Чтобы не пропечаталась. И начнем мы с черчения клеточек. Их должно быть 9. Сначала я, наверное, сейчас возьму линейку побольше. Я взяла побольше линейку и еще. Потому как я делаю эту карту желаний, чтобы вам показать, как ее делать. Но у меня уже есть моя карта желаний, поэтому это я буду делать без фотографий в центре. Ну, потому как смысл вклеивать фотографию, если все равно у тебя уже есть карта желаний. В общем, берем линейку, верим, чтобы было ровненько. Тут у нас... 3 сантиметров ну, почти. Значит нам надо по 10 сантиметров разделить. Столбики. Вот так, 10, 10, ну и 10. И теперь поработим. получается под... Угу. Это столбики вот так вот должны быть. Вот 3 столбика. Проведем. Оп, линия. Оп, линия. Теперь у нас должно быть э, по три э, квадратика на каждом ряду. Тут тоже надо померить, сколько... это. 21 сантиметр. Значит, по 7 сантиметров нам надо. Берем по 7. 7. 7, и проводим. Чтобы вам было удобно, вы можете ставить видео на паузу и повторять за мной. Вот. вот так вот у вас должно получиться. Вот здесь в центре у вас должна быть ваша фотография, и эта клеточка это здоровье. Вы можете тут написать сбоку, если не хватит места. Я здоровая, ну там, красивая. Вот это вот, это тоже относится, вы можете это тоже писать. Теперь что означает каждая клеточка. Берем фасу другого цвета, ну так будет красивее смотреться. Я возьму линейр черный. Первая клеточка это деньги-богатство. Я напишу за кадром, потому что это будет долго. Вторая клеточка ⁇ это у нас слава, слава и популярность. Пишем. Я написала сразу все клеточки. Вот так вот. Итак, первая клеточка ⁇ деньги, богатство. Вторая клеточка ⁇ слава, популярность. Третья ⁇ любовь. Четвертая ⁇ ну уже внизу следующая строчка. Это четвертая семья а Пятое – здоровье, шестое – творчество, седьмое – знание, восьмое – учеба и последняя девятое – это путешествие. Итак, теперь в каждой клеточке вы пишете свои желания. Деньги, богатство Что вы можете написать? Например, вот я накопила там, не знаю, 2000 гривен. Я не знаю, что вы будете писать. Также это относится просто к обычным вещам, которые вы хотите. Например, велосипед. Вы пишите не я хочу велосипед, а вы пишите велосипед. Ну, вот, э, например, что вы хотите, не знаю. Новый диван, подушка, что-то вот это вот пишите, что вы хотите. Э, и в конце, если станет место, можете написать это, это истина. Э, все вы должны писать в настоящем времени. Моя семья, моя опора. Все это в настоящем времени. Или вот я учусь только на отличной оценке. Надо писать не в будущем, а в настоящем времени. Также вот тут вот у нас здоровье здоровья. Тут у нас фото. Вот. Ну, вы вклеите фотографию... У меня нет лишней фотографии, если честно. Она может быть, в принципе, круглая. И вы вот это вот пишите. Я сейчас напишу, что рандомное. Потому что свое показывать никому нельзя. Вы должны это хранить где-то у себя, может, в ящичке или возле кровати. Ну, чтобы никто этого не читал. Поэтому сейчас я напишу что-нибудь рандомное. То, что, мне кажется, например, все люди хотят или что-то такое. Я напишу и покажу вам, как это делается. Я написала рандомное в основном. И вот так вот у вас должно получиться. Вы можете писать другим цветом каким-то. Потом можете таким же. Благодарю, благодарю, там это так, это истина. Вот так. И тут главное, чтобы у вас была ваша фотография. Ну, я же говорю, это я делаю для вас, чтобы вам показать, как делать. Ну, и у меня нет сейчас фотографии. А теперь, каким цветом надо разукрасить задний фон. Сейчас вам скажу точно, по примеру. Итак, слово популярность должна быть красная. Я даже напишу вам. Красный. Любовь розовая. Сейчас я вам все подпишу и буду уже озвучивать. Просто очень мало памяти, и поэтому надо бабушку снимать. Вот так вот. Итак, деньги богатства сиреневый, слава популярность красный. Любовь розовый, семья зеленый, здоровье белый, творчество серебряный или серенький. Знание это песочный, коричневый, учеба голубой и путешествие золотой цвет. И вот этот вот фон вы можете разукрасить, чтобы было так красиво. Можете, в принципе, не разукрашивать. Ну, это ваше решение. Но надо по цветам. Это будет выглядеть очень красиво, если вы еще добавите наклейки. Ну, вы еще фотографию вклеите, поэтому у меня вот так вот без фотографии. В общем, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И на этом это видео заканчивается. Надеюсь, вы такую же сделаете карту желаний. И на этом все. Всем пока!